Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Это видео будет коротеньким, оно исключительно о том, как мы производим прокладки, прокладочный материал для изготовления электролизеров. Для этих целей у нас есть вот такой электрогидравлический пресс. При помощи этой конструкции мы можем позволить себе достаточно быстро и качественно вырубить необходимые нам прокладки. Перед тем, как использовать для вырубки пресс, мы изготавливаем э, при помощи лазерного резака э, штампы. Э, штампы э, для вырубки прокладочного материала из листового материала. Это может быть либо силикон, либо определенные типы э, резины. Но силикон мы используем гораздо чаще, э, так как это самый наилучший материал для изготовления прокладочного материала при изготовлении электролизных газогенераторов. Итак, сейчас я покажу вам на примере, как это делается. Вот у меня вот такой небольшой лист прокладочного материала, цельный лист. Закупается такой материал в рулонах. Рулоны раскраиваются на... Небольшие квадраты, которые впоследствии мы, используя вот этот пресс, вырубаем из этих листов, из этих квадратов, вырубаем прокладки нужной нам конфигурации. Для вырубки из этого листа прокладки нужной конфигурации мы используем вот такой штамп. Этот штамп, как я уже говорил, мы производим самостоятельно, путем, вернее, используя фанеру и э, ножи режущий материал э, лазерным резаком вырезается э, по прежде сделанному эскизу вырезается конфигурация нужной нам прокладки после чего э, сюда забиваются запрессовываются ножи и э, все это так сказать э, э, дает нам возможность э, вырубать быстро точно и качественно в больших количествах прокладочный материал. А как это работает? Итак, запускаем пресс. Кладем прокладочный материал на стол. Сверху мы кладем грудной штамп. И ударяем головкой пресса. Вот что у нас получается. При одном ударе мы получаем сразу 6 прокладок различной конфигурации. И Отход материала, который мы естественно не выбрасываем, который используется в дальнейшем для изготовления более мелких прокладок. Например, вот такие детали, которые выбросить грех, из нее можно изготовить еще некоторые уплотнительные прокладочки, которые у нас в большом количестве, в больших объемах используются при изготовлении газогенераторов, там где это необходимо. А самые основные прокладки, вот они, 6 штук прокладок у нас получилось из одного листа материала и одного удара гидропрессом. Имея собственное подобное оборудование, мы получаем большое преимущество в экономии времени, в экономии средств, так как ранее, когда мы изготавливали прокладочный материал, заказывая это на картонных фабриках, у нас терялось Огромнейшее количество материала, которое просто кем-то выбрасывалось, а в итоге, когда мы подсчитывали, сколько материала при этом материала, ну, это было, так сказать, крайне недопустимо. Именно по этой причине мы решили приобрести собственный гидравлический пресс, который помог нам существенно снизить издержки при изготовлении прокладочного материала и существенно уменьшить затрачиваемое время для производства прокладок. Итак, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, заходите на мой канал почаще, вы увидите еще много и много интересного. Всем пока!